Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире «Вопрос-ответ». Меня зовут Евгения. Сегодня мы поговорим о том, как правильно и грамотно молиться за близких. Очень важна наша домашняя молитва о наших родных. Мы, все, я уверена, молимся о них дома. Но не менее важна и церковная молитва. Вот сегодня хотелось бы осветить вопрос – как подать записку о здравии и за покой, притом сделать это правильно. Подавая записку в храм, важно помнить, что нам необходимо и самим молиться о наших ближних. Среди некоторых христиан существует мнение, что в один день можно подать записку либо о здравии, либо об упокоении, а все вместе нельзя. Это очень серьезное и неверное заблуждение. Записку можно, можно и нужно подавать одновременно как о здравии, так и за упокой наших ближних. Лучше всего записки подать до начала службы, например, вечером или рано утром. Количество имен не ограничено. Но лучше, если их будет не более 10 или в некоторых случаях не более 15 в одной записке. Если вы хотите помянуть многих своих родных и близких, подайте несколько записок. Имена должны быть написаны разборчиво, в родительном падеже. То есть отвечать на вопрос кого. Например, о здравии кого? Кирилла, Марии, Натальи и так далее. Первыми указываются имена архиереев и иереев, то есть священников. Причем четко называется их сам. Затем пишут свое имя, имена родных и близких. Неправильно в записках именовать священников или монашествующих отцами или старцами. То же относится и к запискам об упокоении. Например, патриарха Алексия, митрополита Антония, Протеерей Леонида, Ильи и так далее. Сокращение арх соответствует архиепископу, а Архим архимандриту. Все имена должны быть в церковном написании. Например, Софии, а не София, и полностью. Александра, Николая, но не Саши, Коли. Если имя человека не содержится в церковных спятцах, в записке следует указывать то имя, с которым он был крещен в Православной церкви. В случае, если человек был крещен не в православной церкви, необходимо обратиться за советом к священнику. Относительно поминовения христиан, крещенных в иных поместных церквях, с наречением национальными именами, отсутствующими в месяцесловии Русской Православной Церкви, необходимо руководствоваться следующими указаниями. В Московскую Патриархию поступают письма, в которых обращается внимание на случай отказа в литургическом поминовении и участие в таинствах по отношению к тем православным верующим, которые крещены в других поместных православных церквах, например, в болгарской, грузинской, румынской, сербской, финляндской и так далее, с наречением имен, отсутствующих в слове Русской Православной Церкви. В традициях некоторых поместных церквей допускается при крещении нарекать младенцев национальными именами, отсутствующими в церковных месецесловах. Не следует допускать каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к таинствам церкви для верующих, носящих национальные имена и крещенных в других поместных православных церквах. Например, вот у меня есть знакомый грузин... Царством Небесное, сейчас вот он представился, его зовут Вата. То есть я имею право подать в нашу церковь записку об, упоко... об его упокоении. И несмотря на то, что он был крещен в грузинской православной церкви, и его зовут необычно так, Вата, мне не должны в этом отказывать. Потому что у нас с грузинской церкви имеется евхаристическое общение, и, в общем-то, нет никаких причин не поминать его в нашей церкви. В записках не указываются фамилии, отчества, звания и титулы, степени родства. Ребенок до семи лет в записке упоминается как младенец, до 14 лет – как отрок. В записках о здравии перед именем можно упомянуть болящего, воина, путешествующего, заключенного. Не пишут в записках блаженного, страждущего, озлобленного нуждающегося, заблудшего. В записках об упокоении, усопший в течение 40 дней после смерти, именуется новопреставленный Допускается в записках об упокоении перед именем писать убиенный воин. Не следует в записку об упокоении вносить имена канонизированных, то есть прославленных в святых. Все записки, поданные в церковь, прочитываются служителями храма, при этом часть имен произносится ими в полголоса. Записки подаются на следующее богослужение – литургию, обедню, молебен, панихиду, а также сорока уст, годовое или полугодовое поминовение. На литургию можно подать следующие записки, только о членах православной церкви, разумеется, на проскомидию, Первую часть литургии, когда за каждое имя, указанное в записке, из просфор особых хлебцов, вынимаются частицы, которые впоследствии опускаются в кровь Христову с молитвой о прощении грехов поминаемых. На обедню, так в народе называют литургию. Такие записки после поминовения на Бараскомидии священнослужители прочитывают на литургии перед Святым Престолом. Молебен – церковное богослужение, заключающее благодарственное или просительное моление, обращенное к Богу, Богородице или Святым. На молебен подаются записки о здравии, в то время как на проскомедию, на литургию мы подаем записки как о здравии, так и об упокоении. Подаем записки на панихиду – это заупокойное богослужение, на котором совершается повиновение о. Умерших православных христиан на панихиду мы подаем записки только о попукоении душ. Неплохо при этом, если мы заказываем панихиду, также принести пожертвования на храм. Видите, продуктов или денежного какого-то пожертвования. Сорокауст. Молитва, на которой совершается поминовение православных христиан в течение 40 дней. На 40 уст подают записки как о здравии, так и об упокоении. Иногда так бывает, что происходит случайное внесение имени живого человека в записку об упокоении. Никоим образом это человеку не вредит, если так уж произошло. Пугаться не стоит. Ведь молитвы приемлет сам всевидящий Бог, и он знает – как принять молитвы о здравии или человеке, который уже представился. Однако в моей педагогической практике был такой случай, когда подросток, зная поссорившись с подружкой, зная, что она живая и здорова, подал записку об упокоении ее души. Такое сознательное действие с целью навредить ближнему таким способом, естественно, греховно, и Бог за это накажет. Бывает еще одно такое суеверие, что поминать ближних в церкви однажды как можно реже. Потому что, подавая записки о здрав... об упокоении, чаще всего и таких записок это касается, мы тревожим их души. Это совершенно неверно. Наоборот, поминать наших ближних надо как можно чаще. Потому что те, кто уже приставился к Господу, сами уже не могут за себя молиться. Там на небесах уже нет покаяния, какое здесь есть на земле. И помочь им как раз могут только наши молитвы. Дорогие братья и сестры, хотелось бы обратить внимание ваше на то, что мы должны молиться даже за тех, кто к нам относится как-то не очень хорошо, с кем мы в ссоре. Как те, кто живет с нами, так и те, кто ушел на небеса потому что молитва о врагах, такие люди называются врагами, наоборот, поможет нам с ними примириться, если они здесь живут на земле, установить добрые отношения, или примириться душевно, если они уже на небесах, а мы с ними в земной жизни помириться не успели. И часто задают вопрос, а можно ли молиться о тех людях, которые исповедуют другую веру? Можно, но ну, не в... Так как они не являются членами православной церкви, продавать записки мы о них не можем. Но дома, в келейной молитве, конечно, мы можем их помянуть. И Господь обязательно нас услышит и нам поможет. И, конечно, мы не можем молиться за самоубийц и тех людей, которые осознанно отказались от Бога, то есть стали сектантами. Здесь нужно всю предать воле Божией, которая милосерд и знает, как кому помочь. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте как можно чаще и совершенно искренне мы будем молиться о наших родных и близких, как о ныне живущих рядом с нами, так и те, кто уже представился.